Итак, мы рассмотрели уравнение равновесия для каждого способа крепления и нашли неизвестные реакции опор. Давайте сейчас выделим наши решения отдельно. Посмотрим на них. В общем случае. Вот решение для системы А. Вот решение для системы В. Наконец, вот решение для системы. Нам надо было выбрать, напомню, то, которое имело наименьшее значение числовое значение. Вот у нас числовое значение. В первом случае момент в точке А имеет значение 11 кН. Вот у нас... известный момент во втором случае извиняюсь я это переписал оба одинаковых случая давайте посмотрим в, точке, в случае б какой она был правильный сейчас сейчас сейчас где у нас вот точки б тысячу извинений вот она Давайте мы прошли уберем. Итак, вот наше решение для случая Б: 4 килонетона. И вот наше решение для случая. в минус 32 почти килоньютон на метр а теперь давайте вспомним что у нас требовалось найти определить реакция под для того способа крепления при котором момент а имеет наименьшее числовое значение я же говорил что все-таки здесь наверное имеется в виду модуль потому что наименьшим числовым значением из этих трех чисел 11 4 минус 32 вот это число. Однако, если вы посмотрите на решение, таким образом наименьший момент заделки получается при закреплении бруса э, по схеме B 4 км. То есть, на самом деле, как я и говорил, требовалось найти все-таки э, все наименьший модуль, то есть абсолютное числовое значение. Поэтому это было правильное предположение Действительно надо бы найти наименьшее по модулю Значение момента Вот это значение момента Вот эти значения, которые мы нашли Для реакции опор То есть при креплении по второму способу В точке А возникает реактивный момент 4 кН на метр Возникает сила YA, направленная по вертикали вверх и равная примерно 6 кН. И возникает в точке B, значит, реактивная сила, направленная по горизонтали влево и равная по модулю примерно 3,5 кН. Что можно сказать по поводу решение дополнительно можно сказать следующее что конечно если вы посмотрите на решение данная задача обратить внимание для схемы а выясняется момент заделки, который является наименьшим, не определяя остальных реакций у японского. Почему же я бросился сразу решать и определять все уравнения в системе? То есть вот плоская задача, и вот я решаю уравнение равновесия для плоской системы сил. Я это сделал просто для того, чтобы показать, как применяются эти уравнения равновесия. Но, конечно же, когда я говорил, прежде чем мы строим мост в виде решения с берега Доно до берега Найти, нам нужно посмотреть внимательно на наше дано и наше Найти. В частности, вот здесь по ходу задачи нам требовалось найти минимальный э, момент в точке А. Поэтому, во-первых, однозначно, если бы мы встретили какой-то способ крепления задачи, когда в точке А у нас... То есть вот наш способ крепления, например, в точке Б бы нам предложили бы закрепить вот так жесткой заделкой. То есть точки А вообще никакой связи. Ясно, что в этой точке, вот тогда здесь даже решать не надо нам. Было бы понятно, что момент имеет нулевое значение, поскольку здесь вообще нету никакой связи, никакой реакции здесь не возникает, в том числе реактивного момента. И естественно, что этот момент бы имел как раз что минимальный по модулю, что значение. То есть мы были не решая сразу ответить на вопросы. Или, опять-таки, опираясь на то, что надо было найти, то есть, повторюсь, минимальный момент, мы могли пойти следующим путем, именно так, как пошли в сборники задач. То есть решить только уравнение моментов. То есть, решать только третье уравнение. Но здесь мог бы возникнуть другой минус. Если бы мы решали только третье уравнение, как, например, здесь в случае А, мы бы составили вот это уравнение. Да? Где оно? Вот оно. И решили бы его. И все было бы неплохо, потому что это было что? Уравнение с одним неизвестным. И в случае B мы решили. Это уравнение. И опять это было уравнение с одним неизвестным. И в случае V мы решили. И опять это было уравнение с одним неизвестным. Вот оно. давайте здесь уже сразу напишем, что здесь было равно минус 31,613. Так вот, в данном случае, когда мы получили именно такую систему уравнений, нам действительно очень повезло. У нас были очень хорошие связи наложены таким образом, что каждое уравнение этой системы превратилось в уравнение с одним неизвестным. Но в общем случае этого может и не быть. То есть вполне возможно, что у нас получится уравнение, которое фигурирует по несколько неизвестных. То есть в общем случае у нас будет система из трех. Вот эта система уравнений она будет все-таки системой Но все-таки будет система из трех уравнений с тремя неизвестными. То есть вполне возможно, что, допустим, там будут неизвестные x, xA, y A и XB плюс какие-то известные величины. Так вот, вполне возможно, что, например, в первом уравнении получится xA умножить там, на какой-то коэффициент, там, на косинус 45 на минус x b плюс, там, допустим, 20 равно 0. То есть, видите, уже одно уравнение с двумя неизвестными. В третьем уравнении могли содержаться какие-то величины. y2 минус 35 равно 0. Допустим, тоже одно уравнение с одним неизвестным. Но вполне возможно, что в третьем уравнении моментов фигурировали бы все. Или одна, или не одна. То есть, неизвестно. Например, xa минус ya умножить на 3 плюс xb. Умножить на 4 равно нулю. Вот тогда, если бы мы бросились составлять только уравнение моментов, мы бы столкнулись с неразрешимой задачкой. И все равно нам пришлось бы составлять полностью всю систему уравнений, чтобы решить в общем случае эту задачку. Итак, в принципе мы закончили разбирать задачу S1. Если у вас будут вопросы, задавайте их преподавателям или у нас на сайте. Всего доброго.